С вами интернет-магазин инструмент-центр. Сегодня у нас в видеообзоре очередной набор от компании Jonesway. Набор профессионального класса. Jonesway больше идет на премиум класс. Инструмент используется на СТО с успехом на предприятиях. Выдерживает большие нагрузки. Гарантия на инструмент пожизненная. Набор у нас сегодня в видеообзоре на 60 предметов фирмы Jonesway. Код товара S04H52460S. Это номер по каталогу. Поставляется набор э в такой вот упаковке сверху идет. Он запаян в пленку. Ну, заводская упаковка, сверху вот такая вот накладка из картона. Важная информация на упаковке. Это профессиональный инструмент. Вы видите, указано. Потом награды, которым соответствует набор. И пожизненная гарантия. С обратной стороны указывается адрес, где набор производится. Это остров Тайвань. И комплектация. Данного набора. Вот такая прокладка идет между двумя крышками, чтобы инструмент не дребезжал во время переноски. И начнем с трещоток. Трещотки в наборе, вернее одна трещотка в наборе под квадрат 1,2 дюйма. То есть трещотки здесь 1,2. Маленькой трещотки в данном наборе нет. Дальше я покажу вам. Трещотка большая 1,2 дюйма. 36 зубьев, это силовая трещотка, длина самой трещотки 270 мм, она довольно длинная, стандарт, в общем, идет в наборах, это 250 мм трещотки, здесь она 270 Рукоятка резиновая, очень удобно лежит в руке, трещотки разборные, есть также к ним э, запасные э, трещоточные механизмы внутри, есть реверс, такой флажковый переключатель, и также крепление в головке. Нажали кнопку, одели головку, она у вас уже не спадает. Нажали, она быстро, то есть быстрая замена головок. Надпись на рукоятке Джонсовой и на металле здесь надписи совершенно нет на пересчетках. Два удлинителя. Удлинители 250 и 125 мм. Это под 1,2 дюйма. И два удлинителя у нас четвертую 75 и 150 150 это гибкий удлинитель для труднодоступных мест под одну вторую удлинитель у нас который идет 250 мм, он также служит как т-образный роток. есть вот такой вот адаптер девайки. и получаем роток для того чтобы сорвать или дожимать гайки. Этот адаптер вы можете использовать для перехода с трех восьмых на одну вторую. Это у кого есть дополнительная трещотка. Так, есть Т-образный вороток еще под одну четвертую. Длина его 11 сантиметров. Кстати, весь инструмент в кейсе подписан. Вот если это удлинитель здесь написано, 1 вторая, 250 миллиметров. И что именно в этой ячейке лежит. И, видите, в нижней крышке инструмент также захлопывается. То есть не просто лежит на сепи, Ну, головки здесь, конечно, не захлопываются. А вот молоток, трещотка, он тоже захлоп, захлопывается на своих э, ячейках. То есть, это тоже плюс, потому что инструмент не будет у вас дизеть по набору. Две свечные головки 21 и 16 мм. Внутри имеют резиновые паспорты. Весь инструмент... В данном наборе, кроме трещоток, имеет номер по каталогу. То есть по этому номеру есть бумажные каталоги или каталоги PDF формате. В интернете можно найти, допустим, вот этот линейтель по вот этому номеру. Номер здесь S24H4250. Нас CRV, это хромбонадевая сталь и надпись Jonesway. Кардан для труднодоступных мест. Здесь кардан также один, под одну вторую дюйма скрепленным винтами, то есть он идет разборной. Биты. Биты здесь под 1,4 дюйма. Они идут в боксах. Вот такие вот боксы. То есть они можно вытянуть из набора. Биты здесь торкс. Есть крестовые, шестигранные и шлицевые. Применять вы можете их с такой отверточной рукояткой. Длина 150 мм, ручка здесь пластиковая. И вот такой вот переходник. Вдеваете переходник и вставляете нужную биту в переходник. Получаем отвертку. Также к этой отверточной рукоятке вы можете вставлять сюда вороток. Таким образом работать, если там надо что-то дожать. Или трещотку под 1,4 дюйма, если есть у вас отдельно. Общее количество бит здесь 18 штук. И теперь головки. В наборе головки идут под одну вторую дюйма и под одну четвертую. Хотя показывал я вам трещотку под одну вторую. Под 1,4 в данном наборе трещотки нету. С этими головками можно работать или вот отверточной рукояткой, или Т-образным бородком. Под 1,4 дюйма у нас 7 штук головок и под одну вторую дюйма у нас 9. По размерам, самая маленькая у нас 6 мм, это 1,4 самая большая 13 это я за 1,4 дюйма говорю. И под одну вторую у нас головка 12 мм, самая маленькая и самая большая 24 Головки 32 мм в наборе нету. Головки, видите, внизу матовый цвет идет, и сверху идет глянцевый. Посередине идет такая вот полоса. Как нам рассказывают люди, которые на СТО пользуются наборами головок Джонсвой, и наборами из этого, или головками из этого инструмента, это служит для того, чтобы в трудосудном месте можно было пальцем докрутить до конца гайку и потом уже дожать. Надпись на металле Джонсовой, номер по каталогу CRV 24 мм. В верхней крышке набор комбинированных ключей, общее количество 6 штук. Размеры ключей у нас 8, 10, 12, 14, 13 и 17. Надпись на ключах. Джонсвой. Номер 17 мм. И с обратной стороны хром-банадевая сталь. Надпись. Набор отверток. 4 отвертки здесь идут. 2 шлицевые и 2 крестовые. На отвертках надпись тоже «Jonesway», тут номер по каталогу, потом размеры отвертки и надпись «Джомини». Красного цвета это шлицевые, и синие это идут крестовые отвертки. Вот Плоскогубцы 180 мм. Рукоятка здесь полностью из пластика. И клещи переставные. Клещи длина 240 мм. Тоже полезная вещь. В другой раз очень необходимость в ремонте или задержать какую-то гайку. По комплектации все. Набор состоит из двух частей, то есть сам кейс с пластиковыми зависами. Инструмент в верхней крышки хорошо защелкивается, что исключает выпадание при закрывании. И также он защелкивается, я показывал уже в нижней крышке. Кейс, кейс темно-зеленого цвета. И забыл вам показать еще одну единицу инструмента. Это молоток. Молоток в данном наборе идет 500 грамм. Рукоятка деревянная, длина 320 мм. Как указывается на рукоятке, рукоятка идет ореховая. Замки здесь черного цвета, из пластика. Кстати, плюсы набора Джунцвей еще, что данные замки, их можно заменить. Они продаются отдельно. То есть как расходники, вот, допустим, как трещоточные механизмы для трещоток, то же самое продаются отдельно вот такие вот замки. Очень плавное закрывание, без лишних усилий закрывается набор. Крышки хорошо прилегают друг к другу. Ну и пластик, видно, что качественный в самого кейса. Надпись Джона своя идет на верхней крышке. По размерам набор 5,7 кг он весит, ширина 39,5 высота кейса 7 см, длина с рукояткой 32 см. Однозначно мы рекомендуем покупки. Покупайте наборы Джонсы в нашем интернет-магазине и получайте хорошие скидки при заказе. Спасибо, что смотрели наш видеообзор. До свидания.